Ассаламу алейкум народу Казахстана и всем сотрудникам полиции, особенно борту 0317, также Каза, Автодорог. Все содействия помогли мне в течение шести суток. Огромное благодарство правительству Казахской республики и всем сотрудникам полиции, тем все эти шесть суток, которые приезжали за мной, интересовались о состоянии здоровья, положение и сегодня сегодня вот с помощью таза автороге сотрудников полиции смогли вытащить мою машину всем благодарность спасибо вам большое.